Все твои слова на ветер, ну зачем тебя я встретил? Ускоряешь мое сердце, как энергетик Все твои слова, все твои слова, все твои слова Все твои слова, все твои слова? Все твои слова? Все твои слова? кидаю в спам, я из-за тебя опять не спал Это бесконечный сериал, ты нём ну, звезда, но ну, а кто же я? лишний? на мой план, моя роль там До двухсот ударов в минуту, все никак тебя не забуду И мой разум будет компьютер, снова жмёшь на кнопку ребута, а? Ты хотела меня поменять, актриса, думала я буду подогать капризам Почему я снова от тебя зависим, скажи почему? Разгоняешь кофе, учащаешь пульс, ты Столько лишних слов, но пусть ещё он Все твои намёки, все твои секреты И всё это не стоит ничего Все твои слова Ну зачем тебя я? Ускоряешь мое, Как энергетик Все твои слова Ну зачем тебя я? Когда я с тобой чувствую себя как рокстер. стар Не могу тебя просить, сложно что же будет после? снова дома буду поздно, это слишком несерьёзно Перебуду, берегаю, за тебя оберегал, на сапу, передай, а тут была там пребя Я с тобой снова горит, и у нас нет пламбины Сейчас с тобой одну спина плин, один сплошной антрималин Расгоняешь кровь, очищаешь. пусть ты знаешь, что потом Я к тебе вернусь, спину твоя ложь, но хочу еще, столько лишних слов Мёртлась еще. он за твои намеки, Все твои секреты, все ради не стоит ничего Все твои слова